Я могу видеть на 30% обычными глазами, но с повязкой на глазах я действительно вижу немного лучше, говорит он. Надевание повязки на глаза переключается на его суперсайт, верно? Это твердый кусок кожи. Да, вы никак не можете проследить за этим. Алекс сказал мне, что методы, которые, по его утверждению, он использует, весьма противоречивы, и большинство людей думают, что это сложный шланг Так вы просто двигали руками перед лицом? Что вы тогда делали? То, как я вижу и визуализирую вещи, происходит как бы через экран, похожий на телевизор, и движение рук, которые вы видели Я как бы устанавливал границы своего экрана, говорит он я хочу, чтобы нейропсихолог Билл Скотт разработал тест, который выведет сверхзрение Алекса, подобное джедайскому, на новый уровень Алекс, подойдите сюда Биллу пора посмотреть, на что способен Алекс Хорошо, Алекс, первый, я хочу, чтобы вы нашли мяч на столе Хорошо, поэтому я понятия не имею, как он мог это видеть видите как это сбивает с толку, все же попробуйте на этот раз, все в порядке это невероятно, это потрясающе, могу я тоже бросить его вау, это потрясающе вы никак не можете видеть это горизонтально, глядя прямо вперед. Алекс произвел впечатление на доктора, но чтобы выяснить, как он это делает, следующий тест удалит всю сенсорную информацию. Нет никаких звуков движения воздуха или вибраций. Когда будет буква Р, я попрошу вас щелкнуть большим пальцем правой руки. И когда будет буква L, вы щелкнете большим пальцем левой руки. И есть пи вы не нажмете ни на одну кнопку. Единственный способ, которым он может почувствовать, что происходит на экране, это использовать какое-то джедайское зрение без зрения. Если бы он мог сделать это с завязанными глазами, это было бы самой замечательной вещью, которую я когда-либо видел за всю свою жизнь так вы думаете что для него это практически невозможно сделать безусловно хорошо здесь все готово я посмотрю хорошо Невероятно. Он тратит ваше время. Сделать что-то из этого правильно, это страшно. Вы отлично справляетесь. Хорошо? Вау. Это замечательно. Хорошо, я впечатлен. Я очень впечатлен. А как же это возможно? Что происходит? Вы сказали, что это будет невозможно? Я понятия не имею. Значит, он честно видел то, что было на экране. Ясно, ясно. Но у него были завязаны глаза. Безусловно. Так что вы думаете о том, чему только что стали свидетелем. Мне кажется, я видел сверхчеловека. Хорошо, я должен спросить Алекса кое о чем. Просто будьте честны со мной. Это какой-то трюк? Да, доктор убежден, что Алекс обладает реальной секс